789 past the ninth meridian. We are clear. Знаете вот, что я на днях подумал, ведь такое видео скоро действительно выйдет, ну, реально же, мол, мы нашли джетпаки, мегу и так далее, сразу поднимется интерес к GTA на небольшой промежуток времени. GTA комьюнити будет в восторге, все будут летать на джетпаках, убивать людей и тому подобное делать вещи, будут снимать видео, Но, знаете, меня дерзает уж больно один вопрос, а что дальше? Ну, в смысле, да, мы разгадаем тайну, да, мы наконец найдем секретную штуку, о которой все говорят, естественно, мы надеемся, что это будет джитпарк. Но, реально, что будет дальше? Вы заметили, что очень много разных каналов, в том числе и зарубежных, выросли чисто на тайне горы Чили. Есть каналы на русском YouTube и на Забгорном, которые снимают только Тегаче. А что будет с этими каналами после разгадки этой тайны? Закроются? Нет? А что, Сменить тематику? Я не уверен. Они сейчас очень хорошо имеют деньги с простых людей, которые их смотрят. Ну вот допустим, возьмем чисто теоретический вымышленный канал. Там, Лакбатрос Афишал. У него качественный монтаж, приятный голос. У него очень много видео, он вырос на ТГЧ, Появилась армия преданных фанатов, которые считают его идолом. Но постоянно каждое видео... Он говорит о том, что зацепка найдена, и мы уже близко, и Омега вечно найден, и Омега шлет сигналы, и, естественно, нам еще одну подсказку найти, и мы разгадаем тайну. Но даже если так, а что будет он делать, когда мы разгадаем тайну с джетпаком? Или не с джетпаком? Но я надеюсь, что это будет джетпак. Он будет снимать что-то типа «Найден еще один ультра джетпак», «Омега врал», «Есть еще НЛО, на котором можно летать», «Есть еще шестое НЛО», «Есть еще пятое НЛО». Вы не задумались над этим? Возможно, Лагбатросу Фишелу стоит снимать еще одну рубрику уже прямо сейчас. Потому что, мне кажется, в 2017 году, может даже чуть-чуть и раньше, мы разгадаем эту тайну. Почему я считаю, что в 2017? Чисто потому, что уже как бы декабрь месяц. И у нас времени осталось не так много. А теперь, вот что я думаю. Возможно, некоторые уже разгадали эту тайну и попросту не хотят ее нам обнародовать. Ибо они знают, что интерес к ТГЧ сразу же пропадет. Знаете, я много чего нашел уже по этой тане, и я продвинулся дальше других ютуберов, а возможно и не дальше, но к разгадке, как и все, остаюсь на одном месте. Я испробую все, что вы мне пишете, я пробую все, что пишут на форумах, это жесть, как много чего я уже испытал на себе. На это уходит очень много времени, и я немного злюсь, когда мне говорят, что некоторые мои находки я сворвал у другого человека. Мол, скопи-пастил, или же все, что я там говорю, это говорил кто-то еще, или, мол, ты поставил звуки в каждом видео. Ах. Ребят, я показываю все места, где я нашел определенные вещи, и каждый может просто поехать и глянуть там на мою находку. Я никому не вру. Поэтому не стоит такого писать. Вообще, я хотел вас спросить, зачем вам реально нужен этот джетпак? Ну, серьезно, вы полетаете на нем, поубиваете кого-то и потом забьете. Точно так же, как вы забьете на некоторый канал на Рутюбе. Или вам просто интересно разгадывать тайны вместе с ютуберами и выдвигать теории и догадки? А ребят, ну мне честно очень интересно. Пишите ваши ответы в комментарии и в группу ВК. Спасибо за внимание, мои подписчики или же ребята, которые зашли и нечаянно подписались на мой канал. Скажу вам сразу, вы самые лучшие. Все, пока.